Ни вишен, ни очень важно сейчас праздники в бенгале проходят разные это время Дургапуджи. пуджи Люди в Бенгале, в Бенгале, они очень, очень преданные матушки Дурги. Если дорги. вы пойти… Если вы поедете с сюда в Майпур по пути, вы увидите очень много мест, где они поклоняются Дорги и проводят Ейпуджу. Как преданные. Мы, конечно же, вайшнавы, мы поклоняемся Господу Вишну, дорого. Она для шахт, для тех, кто поклоняется энергии, а не источнику энергии. Но мы предлагаем наши... Почтение матушки Дурги. Преданные они никогда не уважительно не относятся ни к кому, ни к какому живому существу. Я вам раньше рассказывал, что мы ездили в храм с Прабхупадой в Лондоне. Там они поклонялись Брами, Вишну и Шиве. Три мурти. So, и Пропада сказал люди, в то время там, люди, людям в этом храме что преданные Кришны они предлагают почтение не только Браме Вишну Шиве, а также маленьким муравьям, которые являются незначительными живыми существами. Потому что в сердце каждого живого существа находится Верховный Господь. Мать Дурга, она является энергией Верховного Господа. Мы знаем, что когда родился Господь Кришна, Васудева, он пришел в дом Надамараджи и обменял. Детей. на девочку, которая родила Матушка Ишода. Это И дочь, которую, которая дала рождение Матушке Ишода. Васудева. Забрала ее обратно в Матхуру. Васудева отправилась обратно в тюрьму Камсы. На следующее утро Камсы сообщили, что Деваки дала рождение ребенку, девочке, и Камса тут же пришел. Поскольку Камса знал, что восьмой ребенок, рожденный у Деваки, убьет его, Камса уже убил первые шесть детей Деваки. Седьмой ребенок, это был Выкидыш. Теперь эти 8 ребенок и Камса тут же пришел, он схватил ребенка у Васады и попытался бросить его озьем. Но вместо этого ребенок принял, принял форму полубогини Дурги и поднялся к небу. Этому ребенку поклонялись, поклонялись множеством имен. Но на самом деле этот ребенок, это была дурга. Дурга это форма энергии Господа. Господа в материальном мире. Дурга, ее нет в духовном мире. Она находится в материальном мире. Это описывается в молитвах Господа Брамы в Брамасамхите. Создание, поддержание из разрушения божество, создание. Поддержание разрушения материального мира известно как Дурга, и ей поклоняются. So mm -hmm. Эта форма mm -hmm. Матушки Дурги, mm -hmm. она всегда действует под руководством Верховного Господа. Шилавиасадева, он также осознал это, когда он получил наставление от Нарадамуни. Нарадамуни составил все Пураны, но так и не обрел удовлетворение, Тогда пришел Нарадамуни и стал ругать его, что он не должным образом не прославил процесс преданного служения. <чувствованный> в тот момент в Ясадееву он погрузился в медитацию и он стал медитировать на Верховного Господа и увидел Верховного Господа, также увидел материальную энергию, которая находится под полным контролем Господа. Это материальная природа, она полностью находится под контролем Верховного Господа. В Бхагавадгите, те, кто изучает Бхагавадгиты, вы знаете стих в седьмой главе Бхагавадгиты, это материальная природа ее очень сложно преодолеть. Но только кто предается мне, может легко преодолеть ее. Дурга. Это дом, из которого очень сложно выбраться. Это материальный мир. Очень сложно выбраться отсюда, из этого дома. Весь этот материальный мир, он подобен тюрьме. Когда вы попадаете в тюрьму, то выбраться уже непросто. Было много царей, которые были захвачены и посажены в тюрьму Джарасандхой. Пока Господь Кришна не отправился с Бимой и Арджуной, чтобы бросить вызов Джарасандхи, Джарасандха, он не сражался с Кришной, потому что он сказал, что Кришна, он сбежал от него, он трус, он не собирается с ним сражаться. Есть имя Кришны, который сбегает с поля битвы Ранчор. Очень замечательное имя Господа Кришны. Но на самом деле это не очень хорошее имя, потому что означает, что он сбежал, сбежал, оставил поле боя. Но Кришна, Он проводил свои лилы. Господь Кришна не боялся никого. У Него не было причины убегать с поля боя. Но у Него была другая цель бладен <решил> царь демон, который преследовал его, которого звали Калаявана. So so Кришна забрался на гору, зашел в пещеру, а Калаявана бежал за ним. Этот Калаявана зашел в пещеру, и там он увидел, что ну, кто-то лежит на полу, он подумал, что это Кришна, и стал пинать его. Но когда личность, которая проснулась, которая лежала на полу, она открыла глаза и из его глаз вырвались языки пламени. И он просто сжег Калаявану. И тот стал кучкой so пепла. Person, floor, и этот человек, который лежал на полу, это был Мучукунда. Мучукунда. Мучу он был великим царем к и он сражался за полубогов. богов. И когда в конце концов, когда Картики пришел, чтобы занять его место, полубоги дали благословение Мучакунде, Мучакунда сказал, благословение, которое я хочу, я очень устал. Хочу хорошенько отдохнуть, чтобы никто меня не будил. Если кто-то разбудит меня, просто сожгу его дотла. И Мучкунда получал это благословение от полубогов. И Кришна знал это. Он хотел, чтобы Мучкунда... Использовать Его силу, чтобы спалить этого Калаявана дотла. И сегодня Кришна поклоняется как Ранчору. Есть храм Ранчора. Кришна поклоняется за его различные неподобающие деяния. Его также, ему также поклоняются, как маканчору, воришке масла. Также ему поклоняется за то, что он украл одежду у гопи. Господь Кришна, он наслаждался своими замечательными вилами со своими преданными. Господь Кришна убил… Это вы, в общем, организовал все так, чтобы Мучикунда убил Калаява, но сам он, конечно, руки не запачкал. И мы объясняли о Матушке Дурги о том, как Камса пытался убить ее, но на самом деле она вознеслась к небу и проявила свою форму как полубогиня. Сегодня ей поклоняются в горах Виндия. Поклонение матушки Дурги, конечно же, совершается. Ну, знаете, это часть бенгальской культуры, это традиция в Бенгалии. Бенгальцы не поклоняются Дурги. Тамал Кришна Госвами однажды я объяснял. Он работал с профессором в университете, который изучал о поклонении полубога, и также в него включалось поклонение Матушки Дурки. Этот профессор в США, он собрался приехать в Индию, чтобы сходить на Дургапуджу. Он хотел увидеть эту Дургапуджу, хотел быть частью этого и быть свидетелем, потому что он переводил бенгальскую поэзию, а также сам сочинял какие-то стихи Матушки Дорги. Это Мал Кришна Госвами. Он дружил с этим профессором. И когда человек сказал, что он собирался ехать в Индию, тогда Тамал Кришна Марач организовал все, сказал, когда ты поедешь в Индию, выдели пару дней, чтобы приехать и посетить наш храм. Майяпуре. Этот человек отправился на Дургапуджу, и это был не очень хороший опыт для него. Он увидел, что большинство людей они были опьянены, они пили алкоголь. Также у них там забивали козлов. Знаете, не самое лучшее зрелище, когда люди там режут козлов. И толпа в страсти, сильно шумит, пьяные все и ведут себя дико. И для него, конечно, никто ничего не организовал вообще, чтобы он где-то там остановился, еще что-то. Но после того, как он уехал, он приехал в Майпор, и он видел и испытал совершенно другой опыт здесь. Его так замечательно приняли, ему дали хорошее место, где остановиться. Он увидит, что все преданные трезвые, никто не пьяный не бродит. So the, the, the, the gray, К сожалению, все деградирует под влиянием века Кали, хотя поклонение полу, полубогам это ведическая культура. Но в ведической культуре нет абсолютно ничего о том, что люди должны ходить пьяные. Это so like so разница между благостью и страстью преданные, они в большей степени находятся в гоне благости, а другие люди, они в большей степени находятся в гоне страсти. Но как преданные, мы всегда выражаем почтение всем этим полубогам, потому что они уполномочены, они представители Верховного Господа. Матушка Дорга, она очень могущественная. Она всегда, она всегда наблюдает за созданием, поддержанием и разрушением Вселенной. Поэтому мы, конечно же, должны предлагать свои почтительные поклоны Ей. Мы должны оценить, что она выполняет такое замечательное служение для Господа. Подобно тому, как в Раджапуре, в Джаганадмандире, у нас есть Симантиньи Деви. это еще одна форма Матушки Дурги. Она также совершает замечательное служение, погружая людей в иллюзию, сбивая людей с толку, позволяя им привлекаться материальным миром. Но Господь сказал ей, Господь Гауранга, сам Господь сказал ей, что в духовном мире у нее есть собственная чистая форма. И там она принимает участие во всех лилах Господа. Подобно этому, у матушки Дурги также есть своя собственная чистая духовная форма в духовном мире. Еще один фестиваль, который был вчера, это был, был день явления Мадхавачари. Мадва Ачария, один из основных гуру в нашей парампаре, нашей вайшнавской парампари, которая называется Брама Мадва Гаудия Вайшнава Самрадай. Господь Брама это Адигуру, Он был изначальным гуру в нашей линии. Господь Брама получил ведическое знание в свое сердце от Верховного Господа Кришны. Господь вложил в сердце Господа Брама ведическое знание. Господь Брама в одним из основных основателей четырех сампрадай. У нас есть нимбарка сампрадая, которая происходит от четырех комаров. Также у нас есть Рамануджа Сампрадая, которая берет начало от Лакшми, богини процветания. А Также у нас есть а, цепь ученической преимственности Вишну с вами, которая идет от господа Шивы. Но наша цепь, где Господь Читания принял свое посвящение, это в линии господа Брамы и Мадавачари. Мадва so, uh, in В Индии there's... есть храмы. Особенно в Удупи. Удупи это место. В штате Карнатака. Побережье. После Гоа like like yeah. yeah. go. uh, место, Karnataka, которое называется Удуби. So, uh, powerful... powerful... он, он был очень могущественным uh, духовным he... учителем. Он проповедовал философию давайтизма. И вы можете видеть Мадхвачари, он всегда сидит вот так вот с двумя пальцами. Есть душа и есть параматма. Звердушка. Вы можете видеть Мадавачари? Он so like вот так вот сидит. Его философия не Адвайта. Его философия Адвайта. Was blessed with finding a deity of Lord Krishna. он был благословлен, он нашел Божество Господа Кришны. Очень известное Божество Удупи Кришны. Это Кришна в форме мальчика-пастушка. Что случилось? Был Корабль в море. И этот корабль попал в шторм. Но так или иначе, Мадоватерия, он смог помочь этому кораблю выбраться с меля, на который этот корабль носил. И капитан этого корабля захотел отплатить Мадавачари в благодарность. И он спросил Мадавачарию, есть ли что-нибудь, что могу сделать тебе или могу что-то дать тебе, чтобы отплатить тебе? Мадхавачарья сказал капитану, я знаю, на твоем корабле есть огромный кусок гупечандана. Пожалуйста, отдай мне этот кусок гупечандана. Капитан подготовил Гупичандан, Чандан. Он на маленькую лодку погрузил и отправил на берег, чтобы отдать мадовачари. Когда Мадхавачарья разбил чандан и проявил, что в этом чандане было божество Господа Кришны. И этот Кришна был в форме мальчика Бастушка. Говорится, что этому божеству поклонялась царица Рукмини, когда Господь Кришна находился вдали от Двараки, она поклонялась этому божеству Кришны. Это божество нашел Мадхавачарья, и он установил поклонение этому божеству. Мадхавачарья был духовным учителем, он проповедовал, он открыл 12 храмов в Дупе. Там система, что один человек из одного из двенадцати храмов, он определенное время заправляет всеми храмами и проводит пуджу в главном храме. Когда они делают пуджу. И а, они, значит, этот человек, он проводит эту пуджу там каждый день в течение двух лет. А все остальные. А из 12 они уезжают в это время и проповедуют. So а потом через 22 года к ним возвращается это служение, и они опять могут в течение двух лет совершать поклонение. Итак, Мадавачарю, он сам установил эту систему. Манхва когда Маддавачарья проповедовал свою философию дуализма, что есть не один, потому что Думадавачарья был Шандар... Шанкарачари, Шанкарачари, он проповедовал Адвайду, что есть только один. Адвайд — это единство, что есть только один, что нет души, что есть только Браман, что все просто Браман. Нет вопроса о Дживе и Парамане, Ми, он говорит, что все одно, mm -hmm. все браман взял из ответ системы, что все является браманом. Я браман и ты браман. И таким образом you все мы бог. Это было учение Шанкарачари, но Мадхавачари, он проповедовал вайшнавизм, что мы являемся слугами Верховного Господа. Была оппозиция, и всегда были споры между последователями Шанкарачари и также последователями Мадхавачари. И в какой-то момент Мадхавачари, он отправился в Гималай. Он подумал, что я подтвержу свое учение своими реализациями. Я хочу пойти в Гималай и найти Шрилвиасадеву. Мадхачарья отправился туда, он пришел в Гималай и смог достичь высших областей Гималая и смог встретиться со Шрилой Вьясадевой. Мадхавачарья сказал Вясадеви, вот я это проповедую. Нормально, да, хорошо. Сказал, возвращайся и проповедуй. И вы можете видеть, что это наша цель печеньческой преемственности. Там находится Брама, Нарада Вьяса и потом Атвиясы, Мадхавачари. <связывающие> <связывающие> Иногда другие сампрады, они говорят, что это не строгая парампара, там перерыв слишком большой в парампаре. <связывающие> ну, так или иначе, это наша... Шила преемственности он проповедовал философию дуализма, что живое существо является слугой верховной личности Бога. И он установил поклонение Божеству Кришны в Удупи. Господь Чайтаня, он был в Удупе, когда он путешествовал по Южной Индии. Но он не очень был удовлетворен тем, что он жил там. Он обсуждал с людьми о том, что он а в чем заключалась цель их практики чего они пытаются достичь? И они просто были заинтересованы в освобождении. Они просто хотели избавиться от всех проблем материального существования. Поэтому они совершали много ритуалов, чтобы разрушить разные препятствия. И даже сейчас это все продолжается. Если вы пойдете в храм Мадавачари, вы увидите, они просто заняты проведением своих различных ритуалов. О, ребёночка у вас нету, тогда мы ритуальчик проведем, и у вас появится. Ой, у вас проблемы, не можете карьеру себе сколотить и денег заработать. Давайте мы вам ритуал проведем, все получится». Вот таким образом они проводят разные ритуалы для людей. Но Господь Чайтаня, он не был счастлив увидеть вот это все. Господь Чайтаня, он получил посвящение в цепи, которая проходит через Мадавачарью. И почему он получил посвящение в этой цепи? Это все благодаря присутствию в Мадавендрапури. Мадавендрапури пришел в цепь ученической преемственности после Мадавачари, Но именно Мадавендрапури, принес в цепь мученической приемственности поклонение Господу в Мадуре Расе. Это был именно Мадавендрапури, который испытывал настроение разлуки с Кришной. Господь читания получил посвящение в этой цепи из-за Мадавиндры Пори. Потому что он раскрыл высшие аспекты учений этой философии. Господь читания хотел Испытать любовь к Богу, он is хотел is испытывать высшие <реклама> религиозные принципы. Мы не просто говорим о высшем вкусе, мы говорим о наивысшем вкусе. Высший вкус это достичь любви к Богу. Пури so, он показал, каким образом обрести эту любовь к Богу. Именно поэтому Госпочтение Махапрабху принял посвящение в этой цепи ученической Но также и... В этой цепи ученической были и другие замечательные вещи. Две хорошие вещи, которые пришли из Лени Бадвачария. Это полное от опровержение, отвержение философии Майя-Вады. даже сейчас в линии Мадхавчари. у них есть санскритские колледжи, они дают там бесплатное образование. Вы можете ехать и санскрит с 12 лет до 22. Молодые люди могут ехать и изучать санскрит. И они учат их там, как победить философов Маявади. Это один из важных пунктов, которые мы взяли из цепи ученической Мадавачари, как победить Майаваду. Прабхупада, он дал нам свой пранам-мантру, что он проповедует Горавани Невади. Прочаща... Проча...» он проповедует послание Господа в Махапрабху на Западе, чтобы победить Майаваду и персонализм и персонализм, Инперсонализм и вайдизм. Инперсонализм и вайдизм. Инперсонализм и вайдизм. Инперсонализм и вайдизм. Инперсонализм и мы должны быть способны победить их философию и обучать людей санскриту и всем аргументам, которые могут привести в спорах с этими майорами. Поэтому много молодых людей, они идут и учатся 10 лет, изучают санскрит, и после этого обучения они могут становиться священнослужителями ну, или просто обычными обывателями. Это вот один принцип, который мы взяли от Мадавачаря. Второй — это поклонение Божеству как Личности. Часто Люди могут ставить форму Господа, но они не могут не признавать эту форму Господа как Личность. Они просто думают, да, просто статуя. Это вот не поклонение божествам. Поклонение божествам — это понимание того, что Господь является личностью, он лично присутствует в форме божества. Мы должны поклоняться божеству, потому что Господь лично присутствует в божестве. Иногда the у людей есть божества, и они, когда что-то готовят себе, они предлагают божества. Mm. Deity, like а когда не хотят поклоняться, не поклоняются, и или одежду регулярно не меняют сейчас, им. Не омывают регулярно божеств. Это необычное поклонение божеству, не должное поклонение божеству. Но Мадавачари установил поклонение Божеству в храме Кришны в Дупе. Это очень-очень высокий стандарт Господь Читания. Он очень оценил это поклонение Божеству. Но вот эти два принципа были взяты из линии преемственности Мадавачари. Храма Мадхавачари находится там по всей Индии, в разных местах. Несколько лет назад мы отмечали тысячелетие явления Рамануджачари. В также являются основные мачари. Хорошо. Okay. So, Если вопросы, Пробу. Пробу. Говорится, что Матушка Дурга является Вайшнави, и обычно мы поклоняемся Вайшнавам, Вайшнаве, и мы получаем благо. И вот Матушка Дурга, поклонники Матушки Дурги, они, когда поклоняются, ли они получают ли они духовное благо? Если они поклоняются Матушке Дурге, Преимущество в том, что они находятся на ведическом пути. Благо в том, что однажды они могут подняться на более высокую платформу. Они могут понять, что благо поклонения Дурге материальное, и оно ограничено и временно. И тогда они захотят получить вечное благо, тогда они поднимутся на более высокий уровень. Поклонение полубогам — это часть ведической культуры. Но это для материальных благ, для материального богатства. И это, в общем-то, то, о чем большинство людей в основном думает. Benefit, Не так много думает о духовном We благе. Все мы хотим получать материальные блага. В чем, х... чем <свят> хорошо получать эти духовные блага, если в материальном плане ничего so хорошего? Это вот так вот большинство людей думает. Yeah. Необходимо очищение, чтобы понять, что есть более высокое благо. 但是我看到在馬, 所以我們, 上天上的地理, 還有馬雅, 還有, 但, 因為勝利沒有, 應該是純粹的, Когда Шанкарчаря пришел на Вадвипу, его прогнал Госпочитание Махапрабу. Чтобы защитить Навадипатхаму, но позже мы знаем, что когда мы приезжаем в Майепур, мы видим, что люди поклоняются дурги и также мы видим эти места, где люди продают мясо рыбоядца. Раньше мы думали, что эта земля – это чистая земля Санкхирты, но когда мы видим это, мы погружаемся в депрессию. Почему же это так происходит? Мы должны понять, что не все находятся в Святой Дхаме, хотя они могут жить тут в окрестностях. Это не значит, что они живут в Святой Дхаме. Они даже не видят Святую Дхаму. Дхама покрыта для них. Они не могут понять, что это святое место. Мы знаем, многие люди... Они не следуют ведической культуре, они находятся за пределами ее, например, мусульмане. Они вообще не считают это место каким-то особенным. Они могут жить здесь, но... Это просто для них какое-то место на карте, для них это не является святым местом. Они на самом деле не знают истинной природы этого места. Поэтому они на самом деле не находятся в святом месте. Иногда это происходит. Джаганат like Мандир. Uh, <связь> люди например, крадут там no, что-то у Господа Джаганат, и Господь Джаганат приходит им во сне, наказывает их, и они понимают, что они сделали, что то не so, так. Есть такие, происходят случаи и показывает, что это необычное место. на самом деле это же не со всеми происходит. Если они хотят войти в Святую Дхаму, они должны изменить свое сознание. Это не то, что все могут увидеть святую дхаму. Мы не можем ожидать, что все в этом месте будут очень духовными. Люди могут совершать такие вещи, как есть мясо, рыбу. Такое происходит. Также поклонение различным полубогам, богиням. Это здесь культура, традиция. И мы можем читать, что во времена явления господочитания здесь в Майяпуре, в Бенгалии, это также было повсюду, поклонение полубогам. И также они проводили риту, ритуальную деятельность, кармаканду, и не было никакой преданности. Преданных-то было очень немного. Адвайта Ачария сам почувствовал, что он не может ничего сделать, потому что он единственный. Потом он стал молиться Кришне, чтобы Кришна сам не шел. Мы видим, что даже 500 лет назад преданных не так уж и много было. И даже сейчас не все являются преданными. Везде есть мясоеды, 90% в Индии они едят не вегетарианскую еду. Очень редко, когда люди являются чистыми вегетарианцами. Также очень много интоксикации, азартные игры незаконный секс также везде происходит я ожидаю, что люди будут жить по высоким стандартам преданности на самом деле такие люди очень редки у меня вопрос Ганга Деви, Она чистая, преданная Господа. Вы думаете, Туси Деви и Ганга Деви они равны? И люди думают, что Ганга Деви на полубогине Можете ли немножко сказать об этом? Мы думаете, что Ганга Деви на полубогини? Но она же чистая предна Господу. И она равна Тулсиде. Равна ли она Потому что они обе дороги Господу. Вы вообще сильно тему поменяли. Мы вообще о Дурге говорим здесь. Я знаю, что это не Дурга. Но мы-то говорим о Дурге. О Ганге вообще другая тема. <coughs> Мы еще не ответили на вопросик. В читании Черетамрете говорится, что Господь приходит в Калиюгу в форме дерева и в форме воды. В форме дерева это Господь Джаганат. А в форме воды это матушка Ганга. Это то, что сказано в Читании Шаритамрицы. Но... Великие преданные Матушки Ганги, Пундарикавид Динитхи и Каловеча Шритхар, они великие преданные Господа, также были великими преданными Матушки Ганги. Короче, Шридар, он всегда тратил половину своего дохода. Все, что он зарабатывал, половину он тратил на поклонение матушке Ганги. Он никогда не омывался в Ганги. Он всегда приходил и поклонялся, приносил свои поклоны матушке Ганги. И он скорбел, когда видел, что люди купаются в Ганге и мылом там пользуются, оскверняют матушку Гангу. Конечно, в индийской культуре. Люди поклоняются Ганги, чтобы получить материальные блага. Но на самом деле мы можем поклоняться Ганги в настроении того, что она является чистой преданной. Можете поклоняться Матушке Ганги, так же, как вы поклоняетесь Матушке Туласи, чтобы получить, обрести преданность Своду Кришне. People Обычно people люди come, поклоняются mm -hmm. матушке-ганги, чтобы получить какие-то материальные блага. Like, они back. приходят mm -hmm. омываются в Ганги, чтобы избавиться mm -hmm. от своих грехов, so чтобы они могли дальше продолжать грешить. Например, приятно, что же помывается в ганге. И тоже оставляют там... Да, омовение может разрушить греховные реакции. Но после долгого омовения там... Надо много-много раз там омываться. Но чистый преданный может немедленно сразу же изменить ситуацию. А также говорится, что Угра нельзя поклоняться Грихастхам. Только в храме говорится, что йога Нарисимха... Или другим формам Нарисимхи вы можете поклоняться дома. Итог Угара Нарисимхи вы можете поклоняться только в храме. Говорится, что мы будем получать реакции, если будем поклоняться Угара Нарисимхи у себя дома. Okay. Говорится, что нужно поклоняться Нарисим Хадеву, когда он в уморитворенном настроении. Потому что если должным образом не поклоняться, то можно получить реакции. Говорится, что храмы, где устанавливали большинство нарисим Хадева, если им там должным образом не поклонялись, то вся деревня превращалась в деревню призраков. Ну окей, да. 不如来女神,也是一个奉献者,我们的奉献者 我们这次巴黎的讨论朋友,有个崇拜奉献者,比崇拜祝福更好 刚才您说,印度有很多,百分之九十是非素食 我对这点非常不理解 呃, 而且我这次,因为很多的凡文我不懂 我也不会写,你现在刚才说我一点我也听不明白 我写我更不会我今天面临的一个要补考 但是我这个补考我想去年了,我不能考 因为我不会,很多凡文支持我不会 我不想让您能服役我这个补考 Первая и вторая части mm -hmm. во время лекции там было столько санскритских терминов, я не знаю вообще и ничего не понимаю <laughs> в этих санскритских терминах. Mm -hmm. И вы сказали в лекции Дурагадеви, что она также преданная mm -hmm. на наших лекциях по Бхактишастре. Мы говорим, что поклонение преданным Господа это выше, чем поклонение самому Господу. И сейчас мне нужно еще раз сдавать экзамен. И там столько санскритских терминов. что-то этом. Вы разрешите мне не сдать большой экзамен? Нет, не разрешаю. 你需要, 你需要 Надо участвовать, принимать участие в экзаменах, сдавать экзамены. Она говорит, что она обсуждала вчера, что электронная книга она полностью отличается от распечатки. Но это неправда. Поэтому она говорит, что все ответы, которые она читает в электронной книге, они совершенно не подходят. На самом деле, в каждой лекции я упоминаю, что это будет на экзамене, и я даю правильные ответы. <соединяющие> <соединяющие> а, <соединяющие> Мога, <соединяющие> на прошлом экзамене она была сбита с толку, потому что обычно она читает в электронной книге, что вот это, что это садана, но потом, когда мы дали ей бумажку на экзамене там было без насадана и она подумала что это два разных термина и потом она не смогла ответить на вопрос она сказала, что я не хочу сдавать экзамен. Не можете вы отказаться от экзамена. Принимайте участие, сдавайте экзамены. Мы можем сказать вам, каковы значения этих санскарийских терминов. Да, у нее уже есть все ответы. У других преданных вообще проблем не возникает, вот только у вас? Можете спросить учителя, она вам все скажет. Если вы не значения, спросите учителя. Учитель вам скажет, что это значит. Она говорит, я слишком. Она всегда слишком занята. Когда я хочу задать вопрос, она говорит, что не задавайте мне вопрос. <существует> В одном из комментариев Ширилл Пропаду упоминается, что есть два типа людей, одна категория – это преданные, а другая категория – это демоны. И во время проповеди… У кого-то возникает три вопроса. Первый вопрос. Что же о буддистах? Буддисты считаются Буддисты считаются преданными или считаются демонами. Второе, имперсоналисты, они считаются преданными или демонами. И третье, только Вайшнавы считаются преданными, а все остальные считаются демонами, что ли? Когда мы говорим два типа людей, мы не говорим «преданные» или «демоны». Мы говорим «божественные» или атеисты, и «материалисты». Но «божественные» — это у кого хорошие качества, это не значит, что они преданные. Well, that you the younger David some part. David вы должны понять, какие конкретно качества. In some, in some cases, like, you know, person, Иногда буддисты, они вот вегетарианцы, например, это очень хорошо. Также буддисты, они очень сострадательные, и они добры к людям. Like do, work, им нравится э, волонтерскую работу всякую проводить, им нравится волонтерить, yeah, делать социальную работу. Это хорошо. Но если они говорят, что Бога нет, то вот Потому это вот нехорошо. Поэтому вы не можете просто разделить и говорить, что это демон. По Потому что вот он повторяет Хари Кришну, значит, он хороший. У преданных тоже есть плохие качества. Преданные могут быть ленивыми, могут спорить, ругаться друг с другом. Мы не можем сказать, что если преданные, то значит все хорошо. И также мы не можем сказать, что об остальных, что все остальные все это плохо. Мы должны. Посмотреть, какой конкретно аспект мы рассматриваем. У меня вопрос. В одной из ваших лекций вы сказали, что очень сложно использовать проповедь в научных кругах, в колледжах, в университетах. И вы привели пример. Тамал Кришны, Гасай Мы также знаем другие примеры Друта Карма Прабху. Я думаю, что он преуспел в такой деятельности. Он постарался привнести вашнавское знание в академическую. В университеты. И в чем разница между этими примерами? Или можем ли мы использовать вашнавскую проповедь в академическом обществе или нет? Или это сложно? Ну, можете попытаться, это очень все специализировано. Вы должны быть академиком, поэтому люди получают докторские они хотят получать признание. Вы не можете просто пойти туда. Вы не можете просто пойти туда и начать там общаться, если вы не являетесь сами частью этого академического общества если у вас нету докторской. как Сварупа Бхакти Сварупа он был ученым, он выпустился и получил докторскую научную степень. Он мог ходить на научные конференции и общаться с учеными. Пропад очень ценил это, что тот общается с учеными и представляет им сознание Кришны. Пропад вдохновлял, чтобы был создан Бхактиданта институт и чтобы можно было обучать специалистов, которые могут проповедовать в этих академических кругах. Люди, которые делают это, выполняют эту деятельность, они должны быть квалифицированы. У них должна быть квалификация определенная. Тогда они могут представлять сознание Кришны, нашу философию. Но если вы ничего не знаете, если у вас образования никакого нет, может быть даже и преданный, но вы не сможете представить это знание ученым. Вы должны работать в этом направлении, вы должны публикации выпускать, посещать научные конференции, также оставить э, вопросы различные и получать признание в этих кругах. После этого они будут с вами общаться. Mm -hmm. Вы упомянули так много о Майваде, так много. В Китае у нас также много майявади и упоминается, что мы должны побеждать Майавадди, но когда мы сталкиваемся с Майава Дейцом к лицу, то мы пытаемся победить их. На самом деле это очень сложно победить Майавадди. Обычно люди в кали югу они не хотят признавать, что они неправы. Можете много времени потратить в спорах. Но ну, просто еще больше их разозлите. <свят> <свят> мы стараемся воспевать святое имя и распространять просад. <свят> Надеюсь, что это постепенно очистит их сердца. Но философски разбить их, вы должны быть очень опытны в этом, должны быть экспертом. Даже если вы если вы победите их, они могут не принять то, что вы победили их, и просто потратите кучу времени. Поклоны, гуру. Почему Господь Чайтан выбрал нашу циническую преемственность? Я думаю, причина, потому что наша преемственность у нас, она больше регулирована и более эмоциональное поклонение Господу здесь происходит. Правильно? Я сказал, что господь Чайтанья выбрал ученическую преемственность, потому что она проходит через Мадавендрапури. В Мадавендрапуре он принес семя любви к Богу в эту цепочническую преемственность. До Пури не было вот этого чувства любви к Богу. Но Пури он принес это настроение что можно поклоняться Господу в этом настроении любви и преданности в Мадуре-Расе. Можете назвать это эмоциональным сентиментом, но это высшая духовная раса. Поэтому господь Чайтанья пришел. Потом он пришел, чтобы дать высший вкус людям. Если вы поклоняетесь Кришне, как маленькому ребенку, так, то у вас будет совершенно другое настроение. Мы поклоняемся Кришне как Нава а вечно юному. А если Вы поклоняетесь Ему как маленькому ребенку, то Вы развиваете к нему родительскую любовь. Но если Вы поклоняетесь Кришне, который изогнут в трех местах, играет на флейте, э, навайована, то тогда вы можете развить Мадури расу, настроение гопи. Читани Махапрабху учил, что поклонение гопи, Гопи является лучшими и Кришна. Кришны, и мы следуем по стопам гопи. Еще вопрос. И другой вопрос. Гурдов, если кто-то принимает просад, но он не знает, что это просад, какое благо он получает. Но наестся, по крайней мере, желудок набьет. Но также может избавиться от греховных реакций, если он поест просад в почтительном настроении. Мы хотим, чтобы люди знали, что это просад, что это пища, предложенная Кришне. Мы не просто должны это есть, мы должны почитать его. Когда мы почитаем просад с уважением, тогда мы получаем величайшее благо. А если вы не знаете что это про сад, вы вообще не знаете, что это такое, и вы просто едите. Конечно, какое-то благо получите, но не такое. Может быть, какие-то грехи, реакции разрушите. кайкуйском храме в ресторане это не просад это коммерческий магазин они сказали что они больше на просад не продают весь ресторан принадлежащие законы говорит что это не просад ну и не ешьте там тоже предные туда не ходят только корми ну по крайней мере там все вегетарианская если же на в нет Кришны Маленького, формы Кришны Маленького. Там только форма Кришны новая Ваявну но, в форме юноши. Почему так? Это для того, чтобы помочь а настроение Мадхури Раса. Это настроение голода. Спасибо. В индийской культуре каково определение саду? Саду в пока в этом описывается, что есть определенные качества, которые должны быть у саду. Саду бушна означает украшение саду. Потом, потому тому, как у женщины есть украшения, у саду также есть украшения, определенные качества, которые украшают их. Терпение, милосердие, друг всех живых существ. No enemies, Нет врагов, он знает Писание, подобное качество. Вот он, саду. Не то, что у вас борода и вы саду. Вы выглядите, как настоящий саду. Месяц не брились. Хороший саду. Если у нас нет должного настроения жить в святой дхаме, получается, что мы не живем. В Святой Тхами тогда мы получается, в Китае все еще живем, да. Я слышала, что в преданные в лекции говорят, что если даже в ходе по Святой Тхами вы получите большое благо, я могу получить такие большие блага или нет? Да, некоторые благо можете. Надо много ходить. Говорится, что даже если вы спите, с этот храм тоже считается как дандаваты, как принесение поклонов, получается, что мы должны много спать. Ну да, да, благо, это получается. По крайней мере вреда никакого. Мадавачария в нашей ученической преемственности, потому что его философия дуализма, а Шанкарачария это манизм. Поэтому Госпочтение Махаправо присоединился, потому что это философия дуализма. Мы присоединились, к... Мы присоединились к его ученической преемственности, а не он к нашей. <Ansch speaking noise> да, конечно, Чайфандимах Махапрабху, Из четырех Вашингтонской Прады он присоединился к линию Мадавачари из Мадавендра Пури. <говорит> Мадхавафури не настроение экстатической любви к Кришне. А Мадавендрапориша, является учеником ученикам Мадавачари. То есть он за надо, что, что он, он после Махапрабу пришел? Нет, нет, господь читания пришел после Мадавиндрапури. Ис Мадвачария, потом один-два Гуру и потом Мадавиндрапуре, потом Ишварипури, а потом господь читания. Any other questions? Есть ещё вопросы? Ну, зачем? Не